Да чем у меня день багов, смотрите, это ноги у него нет. Это как? Я, я не пойму. С тобой свет, дабы не объяла тебя Дима. Как будто мы да, Баг на баг. И вот и смотрите, и Просто вот скачал. Похоже, на И у него ног нет. Смотрите, это реально Иисус смешно. Это как Мати. так работает? Как бы я записал для это для себя зеркало Если запалелось. вам интересно будет багов я буду записывать все на багах, даже варпрейс она тоже есть там приколы такие